Так, хорошо, Брис Борисович, давайте тогда сейчас вам, во-первых, спасибо, что согласились оставить нам видеоотзыв, вот, потому что очень много клиентов обращаются и переживают о том, что не получится, или мы что-то не так сделаем, или в принципе, что это там невозможно списать долги, вот, а вы как уже прошли эту процедуру, уже все на своем опыте знаете, вот, и можете с нами поделиться а, теми моментами, ну, которые были а, в процессе данной процедуры. Вот. А, давайте начнем с того, что немножко вкратце просто расскажите, вообще с, как, а, с какой ситуации вы к нам обратились, какая у вас была ситуация, когда вы обратились в нашу компанию? Я обратился, был вынужден. У меня сын, как говорится, подзалетел. Молодежь хочет быстро и хорошо все. Ну uh -huh. и пришлось ехать в Казань, да сюда я потихонечку, потихонечку, набрал кредит. Uh -huh. вот. И потом, когда все стало на свои места, я первый раз в жизни в эту кредитную историю внес. И это самое, когда я потихонечку стала рассчет, я получаю, из-за я. Сколько бы я не зарабатывал, все дается только на кредиты. А это дело ничего, ничего не уменьшается, а только еще больше увеличивается. А на процент, и все Какая у вас в итоге общая ну, сумма задолженности была, когда вы к нам обращались? Триста с чем-то. Триста с чем-то тысяч, да? А у вас? Да. У вас из дохода только пенсия, да, или вы работаете еще? Нет, я тогда работал. Тогда работал. Вот. А потом что-то уже без пенсии ничего не получилось, по работе, ничего. Вот. Поэтому с пенсии ничего ну, бесполезно это. А uh -huh. прожить это бесполезно, что я этом сделаю. И как, как решили? То есть, вот как пришли к тому, что ну, поняли, что не хватает денег на оплату кредита. Что дальше? Вот, что дальше делали, как вообще пришли Я звонит? абсолютно случайно вот, что-то в интернете полазил чуток и наткнулся именно на вас. Угу. И, и должник практики я абсолютно случайно взял позвонить. Угу. До этого никому ничего вообще. Вот, а это измерleşI. И мне вот как раз объяснили все это, что я, это говорится, абсолютно сразу поверила, этот человек доверчивый. И в этом плане я счастлива, что вот именно оказался у вас. И все потихонечку, по леничку мне объяснили, все подсказали. Мне очень понравилось что Александр Олегович, наверное, Александр Олегович Лебинец, скорее всего. Да, да, да? Александр Олегович, да, Он настолько все четко объяснял, так что ну, по-домашнему, по-хорошему, по-братски, конечно. Вот, у него даже голос располагает, так что замечательно. Или я все делал, то, что там говорил абсолютно, и все тихо-тихо, помаленечку вошел в свое русло. Но он рассчитываться. Хорошо, и... вот смотрите, еще такой вопрос. Вот многие, вы же получается, вы из Твери, правильно? Да. Да, мы находимся в Челябинске, то есть вы нас по сути никогда не видели. Вот я мы вы сейчас, первый, да, первый да. раз в жизни меня сейчас видите. Вот, да, не, да. Было, не было ли какого-то страха, то, что мы вот вы там, например, не пришли у себя в городе в офис какому-то юристу, а то, что через интернет дистанционно компанию никогда не видели, и вот ну, обращайтесь к нам, потому что у многих людей есть такой страх, что раз вас нету в моем городе, ну что страшно к вам обращаться, как вот вы к этой ситуации отнеслись. Да, я, в принципе, отнесся нормально. Почему? Потому что мне сказали, как вот мы заключаем, как, ну, пусть будет такой словесный договор, я перестаю платить четко вот этим, с этого дня договора, вот я перестаю этим кредиторам платить. Угу. Но мне это, честно, очень понравилось. Я говорю, какая разница? Сейчас я должен про себя какую то сумму. Если даже получится там манков, да, туда, но я верил, я не, не, не, не мог, я ну, верил, просто верил. Uh -huh. И это самое... Получилось, что все ну, абсолютно хорошо, все правильно. Uh, хорошо, А вот были какие-то... Вы, получается, начали проходить процедуру банкротства. То есть, да, все началось там со сбора документов. Вот расскажите, были ли какие-то сложности, или был ли какой-то, например, ну, какой-то самый сложный этап в данной процедуре, или все было, в принципе, легко и понятно? Нет, все было понятно, все было доступно. И вот Александр Олегович объяснил все, как, чего, какую справочку. Потихонечку, маленько, это самое... Долго собирались, долго собирали справки все вы? Ну, Я не помню сколько, но собирал сколько надо, собрал все, все. И, в принципе, это реально все mm -hmm. такого, чтобы не дадут. Все давали, все спокойно. Mm -hmm. Так, э, хорошо. Но в, то есть в процессе, э, ну, то есть в процессе, то есть сколько, сколько вы, вот когда к нам обратились, сколько времени все заняла вся процедура. Ну, здесь же, видите, сыграл еще коронавирус, uh -huh. который попался-то. У меня должна была заканчиваться система, вот наши, наша, где-то как раз в апреле 2020 года. В апреле 2020 года еще, да. Uh -huh. И как раз это дело с марта пошла. Uh -huh. Это изоляция, коронавирус. И поэтому была небольшая задержка. Это все естественно, все это понятно. И когда у вас в итоге завершилась процедура? С 30 июля. Угу. Ну, то есть, в принципе, на как раз когда суды начали работать, там суды просто не работали. А, да, да, да. Угу. а обратились? А обратились вы к нам, когда? Обратился я. А он 19 а он... Ну, ну месяц, месяц какой был? тоже повезти где-то ну то есть примерно около года получается да, чуть, да, чуть да, больше, да. то есть из-за задержки у вас получилось чуть больше года то есть вся да, да, да. Угу. так хорошо а, смотрите еще были ну были ли какие-то нарекания может быть то есть в формате работы какие-то сложности чтобы возникали ну например где-то ну какие-то вот любые сложности например ли вам где-то некомфортно было непонятно что-то еще что-то были какие-то такие моменты ну, вот в этом плане все четко. Мне очень понравилось объяснение, что, ну, на любой вопрос получал ответ, это четкий грам uh -huh. ну, Звонил в любое время, всегда это самое человек, всегда отвечал, быстро, быстренько, аккуратненько. Я всегда не мог ответить, то перезванивал обязательно. А документы вы все нам по WhatsApp отправляли или по электронной почте? Как отправляли документы? По электронной почте. Да, по электронной почте отправляли. Да, да. То есть с этим сложностей тоже никаких не было, да? То есть, никаких есть, никаких это... не было. Документы... А самые ну, Я тоже ходил, как, я большие, они вот все вот там отправляли. Не сам я это делал. Угу. Вот эти организации, пересылки, печатки, им всегда быстро приходило, все остальное, Хорошо, то есть сейчас, вот получается, прошло уже, сколько уже прошло времени? Ну сейчас уже весна опять, то есть уже почти год прошел. Да вот уже прошел почти год как как, как изменилась вообще э, ну, ситуация то есть вот вы прошли процедуру банкротства списали два свои как-то на вас это отразилось то есть сейчас там положительно отрицательно то есть что вот за этот год у вас произошло, нет, ну, это, будем говорить, произошло это полгода, и последнее когда я то, же еще я находился, как поназывается, финансовый... Финансовый управляющий, то есть работал. Да, да, да. да, да. А то, то есть получается, в июле вас только признали, а именно когда завершилось все, когда у вас... Да, установлен. финансовый управляющий, вот у меня только с первого марта. Вот, а. Я могу снова, это я мне пенсию так ходил, получал туда, на почту. Карты у меня все заблокировали. Угу. И вот и только с первого марта, вот, кстати, только с этого месяца. А, то, буду... то, то есть все, все до конца все завершилось, у вас только 1 марта только сейчас, да. А, ну тогда, значит, все только завершилось. Я просто думал, что у вас в июле уже все нет, завершилось. Нет, нет, нет. Это у меня, потому что мне тогда еще даже по полпенсии собирали. Угу. Вот. Кто-то там умудрялся. Восточный там. Ну, получается, сейчас, ну, сейчас уже, то есть, все полностью, то есть, вы уже получили определение, да, о том, что все, все долги. Да, да, да, все есть, что банкротом. Ну, ну, то есть, это еще только месяц прошел, то есть, вы еще пока, в принципе-то, ну, на, как проще стало, нет сейчас, по ощущениям, что уже все это закончилось? Нет, ну, это, это, конечно, что ничего никому не прошло, но это очень хорошо. Угу. Это принципе, превосходно. Я себе еще раз сказал, чтобы я еще раз куда-то залезнуть эти долги никогда. Потому что кому нужно, не знает, а на этот кредит подсаживают всех. Ну хорошо, хорошо. Рад, что как бы вам понравилось взаимодействие с нашей компанией. Вот готовы, если что, своим там знакомым, может быть. Да обязательно. Я уже это выговариваю, что это самое все нормально кто там свои, меня знают, что у меня это была процедура, все, и кто-то чего-то, я обязательно рекомендую только вас. Uh -huh. Дело в том, что они меня хорошо знают, все, кто там, если что-то нуждается. Я говорю, никуда не лезть, потому что в последнее время даже в Твери, это около 10 уже таких вот компаний ну, комп компаний компаний много да да много компаний да да да но опять же большая разница в том что компании появляются сейчас а мы работаем уже с 2015 года то есть у нас ну, начала работаете, да? вот хорошо может быть еще чем-то хотите поделиться или или все я хочу вас поблагодарить как начальника за Александра Спасибо. И очень красиво. Передам ему обязательно. Да, и если есть возможность, в плане премии ему. Хорошо. Передам ему ваши пожелания. У меня там что-то лучше, он мне отправлял ссылки. Я обязательно отправлю, потому что у меня с этим сейчас немножко телефон туда-сюда новый. Ваша компания, где э, все номера сайтов, сайты, которые… Отзывы вы имеете в виду оставить? Или что? Да, чтобы отзывы оставить. Mm -hmm. Мне не получилось ничего. Просто если у вас, у вас же тоже это есть список этих… Ну да. Вот. Вы мне могли бы сейчас у меня как раз вот этот телефон, то, что вы скидываете, mm -hmm. вот еще раз, потому что он у меня… Он мне отправлял на тот телефон, который ничего не так. Да, хорошо. Я, я его попрошу он вам еще раз на этот на новый телефон сейчас отправит. тогда. Да, вот на эти дела. Угу. Вот. И ему крепко-крепко пожать руку. Хорошо. Отменить. Хорошо, хорошо, передам обязательно. хорошо, Борис Борисович, вам большое спасибо еще раз, что поделились тем, как у вас проходила процедура банкротства. Вот желаю вам финансового благополучия, только чтобы никаких таких проблем больше не было у вас. Вот, ну, а если что, мы всегда на связи, если кому-то вдруг из знакомых нужна, будет. Наша да, да, да. Я ваш телефон оставлю на всякий случай вот. и потом. Еще... Знаете, если кто-то что-то, где-то сомневается, дайте мой телефон, я скажу. Хорошо, это, это, это отлично, потому что... Ну, Пожалуйста, так, в любое время. Так заведено, что... Только чтобы я знал, что этот, кто мне звонит, от вас. Да, хорошо, потому что люди, конечно же, больше верят э, другим людям, нежели там даже сотрудникам компании. Потому что... Ну, тут верят, кто прошел, когда тот, они да. вот, видят человека, они верят. А не то, что написано автоматом, там, как говорится, без лучше позвонить и глаза глаза сказать. Тогда можно поверить. Или это подставная утка, как это хорошо, лучше Хорошо, спасибо, спасибо вам большое. Очень, пожалуйста, очень пожалуйста. приятно, что, вы, что вам все понравилось взаимодействие Нет, вы, с нашей компанией. просто молодцы, на самом деле. Угу. Все хорошо вам финансовое благополучие, здоровья и да всего хорошего. До свидания. До свидания. Всего доброго.